Всем привет. С 23-м. Я сегодня хочу купить себе кофту. Кто-то не понимает, я иду за, за кофтой, покупать себе кофту сам впервые. Да да, я, я существую. Это будет интересный эксперимент. Я Я не уверен, что меня пустят вотиком, но я попытаюсь хитрить, типа. Ребят, я просто здесь, я водка мы решили, я решил купить этот... А блин, С кем не бывает, а? Погнали, как говорится, мы их посадим на коло Они будут тужиться, из-за этого сильнее атаковать Мы их обманем, скажем, что это не мы их посадили То значит, вы не наш... Правда, это ш... Правда, да? Если не найдете шутку, то найдете шутку Вот какая логика Боже мой, что происходит? Я 20 минут, штат, 20 минут, это вообще не нормально, не нормально. 20 минут ждать маршрут, это не нормально, вы меня понимаете там видите, что-то? О, короче заходим. Сейчас сделаю так. Я возьму несколько кофт и пойду их мерить. М? Что можно? Нет, скорее всего не скучно. Это что? Блохо. Не бойтесь, я сам ничего не понял У меня уже назрекился Уроки, я проверял перед выходом Там была полностью срядка Первая комната Все девочки, мари Я вылежу как мужик, который старается быть молодежью И потом мне 25, 7. мне 27, 27 Я скажу, я ерунду, а А это такая... Когда все слушают, ходишь в голову. Не знаю. Это я выгляжу как в серой, который старается быть молодым. Мне пока что это этот небольшой нравится, экселька. Последняя <с1> кухня. Этот персонаж не знает, что выбрать. Или вот этот. Не, мне бежевый обожняется. Дурачок. Персонаж выбрать. Что за хра? никого? Извините, а кого-нибудь можно? 50 рублей список утра тысяча триста девяносто девять. так. Короче, я сейчас тупанул. И надо было зайти переодеться в это тут Сейчас я сделаю магия. Никакого монтажа, а чистая магия. Все уваживая. У нас нашу киносадку часто ходит, что я решил зайти в магазин, пока я жду. Вот там вот. Ну что это, стоят те же самые люди, которые ждали пять минут назад О, ну, вот она Почему нет, собственно В магазин, видимо, мне не судьба сходить Сейчас ехали И мне дядьку так жалко стало В три кресла сели два мужика по разной стороны Я увидел место, такое, сел, такой Ну окей, едем Я замечаю, как один мужик справа нет, слева. Сидит такой, прижался к другому. Ну вот, типа, вот так вот. Вот так вот сиденья идут, и еще вот так вот сиденья. И вот здесь вот спинка. И он прижался к этой, к этой спинке, типа сзади. Мне его вот так жалко стало, типа. И не только его, еще и жалко. Его жалко за то, что типа тесно. А себя жалко такой, ему тесно походу, потому что я в жирной, я много места занимал. Чихи тал! Чихитал! Папа! Как тебе моя новая кофта? Непонятно, ну, почему она такая большая? Потому что, Так классно смотрится